Всем привет, вы на канале Саплей. Сегодня мы играем в игру Ghost Exile. А, на самом начинающей сложности. Пока что изучаем эту игру. Посмотрим, что она из себя даст. А, выберите сложность. А, вот это дом. Начинающий, конечно же. И мы готовы. Я еще ни разу вроде не определял призрака правильно. Поэтому давайте мы сейчас посмотрим. Попробуем а, что-то сделать. Вертолет поставил нам ящик какой-то. Так, это у нас направленный микрофон. Давайте мы, наверное, возьмем какой-нибудь EMP. Что еще можно взять? Даже не знаю. Диктофон, наверное. И камеру. Пойдемте в дом. Кому-то уже звонят. Так, дом очень такой. Не сказал бы, что прям большой. Так, мы включили, получается, щиток, а где-то есть бойлер. Да. Ага. Включаем свет. И начинаем ходить, смотреть с камеры, наверное. Так, на первом этаже я ничего не вижу. Что-то где-то он бегает, что ли? Ой. Я умер? Спасибо за просмотр Это игра была игра Ghost Exile Подписывайтесь, ставьте лайки Всем пока Ну что, попробуем вторую катку Очень обидно получилось, что я только зашел в дом Меня призрак съел Я вообще ничего не понял Я потерял все деньги И теперь у меня даже нечего купить Я хотел купить ритуал изгнания Но мне даже на ритуал изгнания денег не хватает То есть, видите, зачеркнуто все У меня 65 баксов и что я могу из этого купить? Ничего. Благовоние. Я даже не ожидал, что с первого уровня убивают. У меня же начинающий уровень был сложности. Хм. Ладно, давайте мы начнем. Все-таки э, этот же дом. Этот дом был, да? Начинающий. Оборудование мы не выбираем. Ничего не ставим из этого. Хотя бы просто попробуем, я не знаю, определить призрака. Потому что у нас есть... Спасибо большое. <смех> До этого как-то не получилось. Блин, очень обидно, я только-только закупился. А, такая вот штука произошла. Ну ладно. Так, у нас все нормально. Запись идет. Очень-очень обидно на самом деле. И... Ну ладно. Возьмем тогда что? следы эктоплазмы не писали в комментарии что это что это отпечатки рук и сейчас вторая катка такая же будет то я не знаю что делать звонок звонит ага бойлер нужно включить свет угу Очень интересно, конечно, получилось, на самом деле. Ой. Так, ну что, понимаешь, на второй этаж. У меня там было направлено... Ой, этот, есть диктофон был еще. Я могу свет пока выключить? О! О, какой он красивый. Ну, в смысле, проработан красиво. Я вообще ничего не понял, что произошло. Там же МП надо было потрогать. Нет? Уже опоздал? Так, нет радио мы выключаем. Так, ну пока что... Ничего не понятно. там третий этаж еще есть что ли а нет нет фу хорошо что нету третьего этажа так но я не вижу там призрачного огонька либо какой-то дымки то есть пока что призраку лику никакую давать не хочет сейчас мы еще раз посмотрим первый этаж так это улица Он так бегать считается Так ну ладно наверное давайте мы поставим сюда камеру не знаю что как-то поставил кинем сюда эту штуку сходим за термометром наверное за термометром рация и что еще можно взять вот эту штуку 9. 11. Оба. Стой. ЕМП можно взять. И что он включился? Он не побежит на меня? Он ЕМП не дает вообще. Очень странно. Так давайте эту штуку пока сюда поставим. Как я помню, я очень давно играл, она должна загореться красным и тогда это что-то будет означать. Сейчас мы пока пробуем определить комнату, где он находится. Ну вроде он. У меня синий фонарик еще есть, я выбрал брал, разве не помню? Ну вроде как он на первом этаже буянет. Сейчас еще вот эту проверю комнату. Да, он там внизу, видите, пищит. Во-во-во. Оба. Оба. Оба. Ты молодой? Ты молодой? Сто... Ты старый? Ты молодой? Он ответил или нет? Да, вроде что такое. Ты молодой? Ты старый? Ты злой? Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? Он здесь. Ты молодой? Ну да, он ответил. Будем считать, что он ответил. Так, ну допустим. У нас есть радиоприемник. Сейчас, секунду, вот эту возьмем штуку. Ой, какая огромная камера. Ну, вроде я ничего не вижу. А как-то можно ее? Кстати, подождите. Как листа это? А. О, все, понял. Блин. Все, поставил. Так, ну давайте сходим за блокнотом. Он вроде на первом этаже взаимодействует. А какие у меня вообще задачи там? Задачи. Ой, вообще ничего не видно. Задачи. Как посмотреть задачи? А. Сфотографируйте мы не сможем. И ритуал знания мы не сможем. Нарисуйте защитную печать в любимой комнате призрака. Мы пока не знаем даже, кто это у нас. Где его любимая комната? Не, ну мы предполагаем, что это вот эта кухня. На, рисуй. Да, он здесь получается. А что мы еще можем сделать? Съем шкой побродить? Мы ритуал. О! Четыре. Но это не пять. А... а стул валялся? Ну, МП не пять. МП четыре. так ладно сейчас вот сюда кину его еще раз по камере это стучит ой а это... а это мой а это он зашел Давайте походим. Я не знаю, мы изгнать его все равно не сможем. Давайте хотя бы определим правильно призрака. Попробуем у него две улики стырить. А, он свет... О, кстати, а, -а будет ли что-то? А почему не работает? Ну, он же вырубил. Очень странно. Это же, Ну, не может же быть, что щиток вырубил. Я вообще свет я почти не включал что такое трещало он вообще здесь а он ушел очень странно о вырубил свет и не работает но он же здесь ладно я короче беру термометр и книгу с собой и пойду искать его Потому что, ладно, мы рацию, в принципе, услышали одну улику. О! Четыре. Кстати. А, отпечатки рук. Стой. Сиди здесь. Нарисуй. А срочно за отпечатками пальцев. Это фонарик здесь валяется. Вот он. Может быть я уже опоздал. Это вполне возможно. А куда я блокнот кинул? А, вон валяется. Что-то у меня он сломался, что ли? Тут прям очень высокое. Тут не сильно, тут 15. Тут тоже не сильно много это такой маленький дом ой очень высокая температура давайте мы раз спустимся вниз а ты где призрак ты тут что ты делаешь М -м -м -м, пока вообще непонятно ничего у нас есть одна улика. Это радиоприемник. Да блин, где я? Ну, я не знаю, какого. найти. О, светит включил. вот такая вот игра ходим бродим где слушаю отсюда нет нет на первом этаже наверное короче давайте нет нет сейчас схожу на первый этаж вообще вам игра? Напишите. Пока что мне не очень страшно. Ну, блин, первая игра вообще был бред. Я, конечно же, ее выложу. Тихо. Вот, вот, вот. Где? Что звонит? Почему МП не работает? Продолжаем искать. Ну, я не знаю, что это и кто это. И вообще, будет ли у меня отпечатки оставлять. А вообще на третий этаж есть возможность пролезть? Но он здесь. Это его любимая комната. Но ЕМП не было 5. Была ЕМП 4. О. Твоя любимая комната. А, стоп. Твоя любимая комната. Ты молодой? Короче, он злится, я не буду больше ничего спрашивать. Итак, у нас EMP4, маленькая температура и не расписанный блокнот. Еще раз посмотрю на всякий случай камеру. Он включает свет. Это наш комната. Это одна и та же комната. Хорошо. Ладно. Давайте посмотрим, что у нас вообще есть в целом еще. Чем мы можем его порадовать? Ничем, да? Вообще ничем. Мы пустые. А Мой рассудок 69%. Хорошо. Предметов никаких нету Так, журнал, как открыть? А. У нас получается э, радиоприемник и все. Мононокики, ну это блядь фига кто вообще? Как про них почитать? Ши ногами, Тянутся к смерти, всегда находится там где давно кто-то умер голос в диктофоне вроде, они... Ра... лазерной проекции кстати нет ее можно вычеркнуть лазерной проекции нет ага мононоки кинье у них кинек у ни, мононоки каждый здесь да, она... особо ярко а где вообще какие-то приятия поведения Ширё. будет как можно чаще не василий свой ужасный лик и MP5 тоже не было. Давайте вычеркнем MP5. Это либо кинек, либо они. Они мы знаем. Злобный демон способ принимать человеческий вид. Относительно пассивно но если вы слышите громкий топ то лучше бегите. И кто еще Мо... моно. Кто там? А, кинек. Кинек. Кенег, где он кинек? Кинек. Этот человек. Своим шепотом эти здания дымка, огонек на камере. Из всего этого подходящего подходят все. Может все-таки записи есть. Может быть, все-таки есть какой-нибудь призрачный огонек. Давайте с камер... Кто там? Кто там? Помогите! О! Уйди! тут ты меня уже не напугаешь хотя напугал короче я предлагаю как сделать мы сейчас просто берем пробегаемся с камерой отпечаточный фонарик у меня есть посмотрим сейчас следы везде я не знаю он двери то не трогает особо Смотрим призрачный огонек везде. Ой. Обидно, конечно, что ритуал изгнания не смогу сделать, но ничего, мы заработаем на него. Пока что вообще ничего не понятно. Ну, нету огонька, ни дымки, ни огонька нету. Все, вычеркиваем. Дымки нету. Огонька нету. Отрицательное нету, огонька нету. Это кто? Это никто вообще. Хорошо, может быть и МП5 все-таки есть. Может быть, эктоплазма есть. Я не успел. шире А что еще еще что? Что еще у шире МП5. Все, короче, я думаю, что это шире Потому что и МП5 он нам не дал, но там было близко, МП4 было. И еще было это. Ну то, короче. Следы эктоплазмы мы не могли посмотреть. Поэтому. Так, что мне куда идти-то? Я думаю, что это шире. Сейчас мы посмотрим, сколько мы денег заработаем. Как уехать-то? Господи. Сфотографируйте, нарисуйте печать. А мне даже рисовать нечем. Короче, вообще ничего не пустые. Ладно. Завершаем заказ. Смотрим, кто это у нас тут. Неплохо. Я не понимаю, а какое мое задание? А, страховка. А, мне страховку выплатили 400, а я не забрал. Это был Шинигами. Шинигами. Что у Шинигами? Давайте посмотрим. Голос, радиоприемник, лазерная проекция. А может быть лазерная проекция и по типа что он проходит? Или это не проекция? Что это вообще такое? Ладно. Я думаю, что мы разберемся и запишем интересные карточки по этой игре. У меня деньги есть, и мы будем скоро изгонять призрака. А, спасибо за просмотр. Спасибо, что подписываетесь, ставите лайки. Пишите комментарии, буду очень сильно рад вас видеть на своем канале. Всем спасибо, всем пока.